Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Strongman Simulator Сразу скажу то, что этот скрипт сделан специально для ивента Shazam Он вот появился буквально недавно и на него уже успели сделать скрипт а, Значит, чтобы нам получить этот скрипт, переходим по ссылке в описании на мой сайт а Также убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте а Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд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 Нажимаем кнопочку «Скачать», далее еще раз «Скачать», и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, далее заходим в «Настройки», и можете, в принципе, любой DLL ставить, какой хотите, потому что этот скрипт на абсолютно любом DLL работает. Но я, как обычно, кренел использую. Также напомню то, что кранел используется с ключ-системой. Ключ я уже сегодня получал, мне его просить не будет. Так что просто нажимаем кнопочку Inject. И ждем, когда заинжектимся. Все, отличным. А потом кнопочку экскуд. И вот появляется скрипт. Он такой простенький, тут две функции всего лишь. Это получается автофарм энергии и автофарм силы. Но тут, в принципе, и много функций не надо, потому что тут одна локация, грубо говоря. А, значит, смотрите, включаем первую функцию Energy Farm и смотрим, что происходит. Как видите, у меня очень быстро и в больших количествах фармится энергия. Выключаем ее. Дальше включаем Strange Farm. И, как видите, Strange Farm также автоматически у нас прибавляется, ну то есть сила. В принципе, вы силу можете сами прокачивать без скрипта, просто подойти вот к этому а, воркауту и на нем самим прокачивать. Тут кликать, по-моему, надо. Да, кликать надо. Вот, ну, как вам удобнее. Ну, самое главное то, что Energy Farm работает. А также, если я не ошибаюсь, здесь, короче, есть какой-то челлендж. Давайте посмотрим. Так, примем его. Так, а чем мне нужно делать? Кликать или что? Я не понимаю. Скорее всего, кликать. Да, победа. Все, отлично. А, я победил, получается, в челлендже. Мне, по идее, что-то должны были дать. А, у меня открылся проход. Нифига себе. Так, интересненько. И что здесь? Так, забираем. А почему он не забирается? А, все, получил. Все, дали, короче, бейджик. Это, получается, какая-то награда. Да, получается, мне дали а, для моего профиля какое-то яблоко, UGC. Интересненько. И все, получается, больше здесь ничего сделать нельзя, как я понимаю. Ну, по-моему, да. Ну, что, тогда буду на этом заканчивать. А, кому понравился скрипт, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Исбан.